Улететь нам от луны к звезде И чтобы улететь, так нужен свет Руками рассыкая ночь Ты прячешься везде Мне жаль, что в нашем мире солнца нет Меж звезд полет, луна поет Ты видишь даль, а мне не жаль, что солнца нет Ведь звездный свет для нас, но не для всех Расскажешь мне, ты выше не Свои мечты смеешься ты И грусть прошла, мы два крыла Мне твой приятен смех Звездный свет, я им раздет, я светом тем учусь, и ты в моих руках горишь звездой, в призыпь я слышу звездных трасс открыты все миры для нас, Ну что же ты смеешься лучше свой? Между звезд полет, душа поет Мы мчимся вдаль, и мне не жаль, что солнца нет Ведь звездный свет для нас, но не для всех Расскажешь мне, ты в тишине свои мечты Смеешься ты, и грусть прошла Мы два крыла, не твой приятен смех У меня, у меня очень короткие песни. Минута, полтора, две, три максимум. Так что, когда где-нибудь на студии, на открытом микрофоне, лимит идет не в минутах, а в песнях, становится А, какого хрена? Я сейчас спою три, а вот тот парень или вон та девушка все еще поет свою одну песню. Ну да, они у меня короткие, так уж получается, что еще? Они у меня довольно разные, потому что я где-то на стыке ролевиков. Немножко реконструкторов Ну, еще хожу в любительский подвальный театр Там мне удалось прокачать э, скиллы пения Но, к сожалению, последние пару-тройку лет у меня <coughs> ничего не пишется Как-то Меня поглотило рукоделие Меня поглотило рукоделие Но ну, я постараюсь работать над собой Потому что ну, это грустно, когда <coughs> ничего не пишется Так что пока выгуливаем Старое, доброе, проверенное Ты идешь вперед Но куда и с кем Просто так идешь один Куда глаза глядят Смотришь на людей Триша, растерявшись, все собравшись вдаль идут Смело повернись, пусть укажет жизнь Ты его найдешь, но только не забудь мечту Ближе присмотрись у себя может быть, видишь огонек или огонь Смело вдаль лети на твоем пути Пламя сердца озарит души раскрытая ладонь Тот отрёкся от себя Но всем давно ли осознать Выбрал путь тебя Через сеть преград Постарайся пролететь Конец очнуться Ото сна мыслей, чувств и слов, По сознанию лед, Все с пути светел, и пламя переплавят, Самый легкий пласт скостнов, Странных снов полет, Новый путь зовёт за пределы мироздания. Где живыми быть деянием на Вот. Сдача, со творчеством я... Да мы знакомы, пожалуй, со студией Дарева, когда мне было годков 16. Я весь такой... У меня песни, песни, я пишу песни, я пою песни, я хочу их кому-то показать. Ну, исполнение, конечно, тогда, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Так что, что мне здесь нравится? Мне нравится прийти, послушать, что-нибудь спеть хорошее. Здесь можно душой выдохнуть. Как это? Ах. Тихо, мирно, хорошо. Тексты, музыка, настроение. Сейчас в качестве эксперимента спою. Ну, песня моя. ну это было написано давно на стихе одного хорошего знакомого. Так что моё тут музыка, ну исполнение тоже за мной. Да, он, в принципе, положительно к этому отнесся. Так что все в порядке. Гнал в голов коня ветви по лицу, Через снежный лес к милому крыльцу Где следы мои запорошены И дыхание белый дым в льдяном крошеве А может сон, долго путь лежал И не на ветвях дерев Сердце так дрожал Чей-то голос звал меня Блазнился в тиши И тонул среди деревьев В мертвенной глуши Зим конь падет в снеговую тьму, Ворон песню пропоет погребальную, Грянут колокольцы марва без времени И растает белый пар понад стременем. Старний старней млад пройдут робкой лунною, над снегами поступью я бесшумною, сквозь серебряные врата в терем ледяной, черток зимний, что отныне, мне станет дом родной. О -о -о -о -о, о -о -о